Что говори, все больше пробуя пространство Обустроили жилое, а души обделили не за грош. Как жаль, что ты мне больше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 Как жаль, что ты мне больше не поешь. Как жаль, что ты мне больше не поешь. Спасибо. Я забыл сказать, что это, в принципе это женский роман, и, и стихи написаны женщиной, и, и хорошо бы.